Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я вам расскажу про один момент по фронтальной камере, которую я устанавливал на свою Kia Rio 4. Видеоролик по установке этой камеры у меня есть на канале. Сейчас уже темнеет, но вот она камера, и видно, это камера TiS, комплектная, которая шла с мультимедией TiS S Pro. И в своем видео про установку я вам говорил, что провод минусовой от этой камеры я установил Соответственно, минус аккумулятора Многие в комментариях писали, почему именно на аккумулятор Мог вообще в любое другое место, на сигнал там На минус самой мультимедии туда вывести и так далее Так вот, друзья, смотрите, еще один, один момент У меня на канале есть видео по камере Ti Sony AHD Которую можно купить отдельно в, на Алиэкспрессе у, Также у компании Ti и там я вам рассказывал, что если вы слушаете музыку, например, и у вас включена камера через приложение, если оно у вас запитана на постоянку, либо вы сдаете назад, у вас играет музыка, то на экране вашей мультимедии отображается рябь. То есть чем громче музыка, тем больше рябь. Так вот в моем случае с фронтальной камерой ситуация абсолютно такая же. Я поначалу не замечал, но ряд на самом деле есть. Я вам сейчас это продемонстрирую. Смотрите. Так, для наглядности я сейчас запускаю фронтальную камеру. Вот она у нас. Сейчас все четко пока что. Включаем музыку. Прибавляем. Обратно возвращаемся на камеру. И у нас почему-то звук пропадает. Давайте попробуем радио. У нас играет радио. Включаю приложение камеры. И музыка у нас останавливается. Не знаю, с чем это связано. Видимо, на крайних прошивках почему-то работает так. На более ранних прошивках... А музыка смешивалась с изображением, с камеры. Так вот, друзья, если вы вдруг видите, что у вас какая-то рябь, то попробуйте отсоединить попробуйте отсоединить минусовой провод. Неважно, где вы его подключили, на аккумулятор, либо куда-то там на другое место минус кинули. Сейчас я вам покажу, что если я отключу минусовой провод, то камера как работала, так и будет работать. Так, друзья, вот... А, Все-таки через Яндекс музыку получилось. Музыка играет. Итак, друзья, на этом фрагменте я отключил звук, так как авторские права YouTube не пропускает. Здесь я, видите, прибавил звук и ряби никакой нету. А теперь давайте попробуем так же, только я соединю минусовой провод от камеры. Так, еще раз. Вот наш проводок. Сейчас я его быстренько сюда зафигачу. Все, контакт с минусом есть. Проверяем. Так, возвращаемся. Включаем камеру. И вот видно. Вы сами видели, друзья, полосы, про которые я вам говорил про эту рябь. Сейчас я все-таки отключу и вам еще раз покажу на высокой громкости музыки. Минус я отсоединил. Проверяем. Переходим в камеру. Прибавляем. Видите, друзья, что помех никаких нету, Все отлично Так что пользуйтесь моим советом Многие, кстати, и так в курсе были Я изначально, когда была такая проблема Писал продавцу Он мне, соответственно, это и посоветовал А все почему? А потому что у нас минус идет по тюльпану Поэтому минусовой провод подключать не обязательно, друзья Учтите этот момент Если будете устанавливать камеру то можете минусовой провод не подключать. Или если вы столкнулись с проблемой, про которую я вам рассказывал, то что э, рябит изображение, э, неважно, у вас играет музыка, либо там вдруг э, некоторые писали, что при нажатии на тормоз у них э, начинает рябить изображение, то попробуйте отключить минусовой провод. Изображение также будет работать, но единственное то, что не будет помех.